Тебе в дверь звонят и представляются, что они откуда-нибудь. Ты даже не, не можешь сразу понять, откуда. Потому что слова все странные, все такие не очень живые. То ли они из розыска, то ли они следователи, то ли они еще кто-то. Участковый, неучастковый. побеседовать, поговорить, откройте, впустите. Здрасте, а вы кто? Да? Вот это вопрос А вы кто? Нет. Вот и здесь остановитесь. А вы кто? Угу. Разрешите? Я сфотографирую или перепишу ваше удостоверение. Вот, вот прям сразу мы, так. Прям так. Надо, надо жестко, так жестко сказать. Нет, зачем жестко? Вы сейчас со мной жестко. Вот вы со сейчас разговариваете не жестко. Нет, почему же? Обычно каким-то приличием нельзя. неприлично Например, меня тут отругали, как мне приходил участковый побеседовать о чем-то бессмысленном типа: А вот вы как-то были на митинге. А вот Но вы собираетесь, да, учуете, да. Конечно, да. да. Я вдруг сделала такую вещь, мне понадобилось страшное над собой сделать усилие, я не пригласила его войти в квартиру. Я до сих пор мучаюсь, потому что это худшее, что, что может сделать москвичу, открыть дверь и в ходе мирной беседы не пригласить человека войти в квартиру. Я так на лестнице продержала ну, заставьте себя эти пару минут побыть <звук> быдлом. Поговорите через порог, ничего страшного. Ой. Поговорите через порог. К вам в дом же просто так пройти невозможно. Нельзя просто войти в дом. Для этого должны быть основания. Есть конституционное право на непрекосновение жилища. Они все понимают прекрасно, что потом, если будут жалобы, если будет уголовное дело, само по себе проникновение в дом надо будет как-то обосновывать. И для этого нужно будет придумать какие-то процессуальные мероприятия. Если уголовное дело у них есть, и постановление о производстве обыска имеется, и разрешение на производство обыска судом выяснено, вам даже не надо никаких лишних вопросов себе задавать, а что делать. К вам уже зайдут, вас либо положат, либо вам предъявят постановление о производстве обыска. Уверяю, если будут основания войти, принудительно, войду понять правила игры кто он и угу. кто вы вы узнаете кто к вам пришел и спрашиваю а и... зачем вы пришли а о чем поговорить не в административном законодательстве не в уголовном такого мероприятия процессуально как поговорить нет поэтому вы и узнаете Какие основания для вашего визита? Это профилактическая беседа какая-то полицейская. Я на профилактическом учете. Для чего вы со мной хотите поговорить? Но это участковый ходит. Это служба общественной безопасности. Они пришли да, для того, чтобы побеседовать. У них одна цель. Быстренько побеседовать. Не Неважно, что вы им скажете. Вы им можете сказать, так, по второго? Они скажут, хорошо, и уйдут. У себя справочку напишут, что беседа проведена. Угу. О необходимости соблюдать законодательство РФ. Доложено, там доведено до сведения uh -huh. и тому подобное, все, и уйдут. Если это опера, оперативные уполномоченные, либо следователи, тут сложнее, тут, скорее всего, уже уголовное дело какое-то. Может быть, в это время у вас из кармана трико торчит окровавленный нож, а в спальне труп. Или три трупа только что mm -hmm. зарезанных, вы собирались расчленять, но не успели. Вы гостеприимный хозяйка, но перед этим просто трех гостей зарезали. такой может быть, мы, может мы сейчас, Нет, давайте мы прям совсем жестко упростим. Я никого не зарезала, ни, никого не собиралась резать, никого не расчленяла. Я, например. Ну, хуже выходили да, на митинг. Хуже, да. ходила на митинг я возможно выкрикивала наркотики в доме есть оружие лозунги, оружие обрезов наркотиков в доме нет Но еще хуже я неоднократно ходила на митинг была оштрафована задержана оштрафована заплатила штраф регулярно перепащивала, перепощивала не знаю никто не знает как правильно употреблять этот глагол, репостила своих в разных соцсетях разные ругательные ругательные тексты, и, в общем, я недовольна политической ситуацией в стране. Ну да, вы опасный человек. Нацгвардейцы, нацгвардейцы, кого-то там разгоняли, полицейские разгоняли, били там в живот кого-то. Это мы возмущались. А там-то говорили, вот, видите, там ногу сломались, Здесь ведь жуть надо было нагнать. Политизация преследования уголовного и административного привела к тому, что все хотят в этом поучаствовать. Ведь всем же им надо показывать работу. Сейчас же идет превенция, профилактика. И поэтому к вам может прийти кто угодно. Участковый, да сотрудник ГИБДД может остановить даже, там, может что-нибудь у вас посмотреть и досмотреть, потому что ну, обстановка такая в стране. Куча структур, которые могут к вам прийти. Может, не знаю, даже помощник прокурора, по большому счету, может вам прийти, к вам. прийти. Вот к вам точно может прийти, и вам какое-нибудь предостережение вручить, потому что вы, извините, фигура крайне сомнительная. Это, это, это несомненно. А что мне делать, кстати, если приходят? Вот, и они приходят, и, и, говорит, что и я их отличие. Хочу вручить. Их отличие от, ну так скажем, отличие этих бумажных хищников от настоящих угу. хищников, они не проходят сами к вам в квартиру. Они не ломают вам двери они не кладут вас, не кладут ваших родственников, они не тащат понятых. Если вы пришли на беседу, вы к этому можете спокойно отнестись. Вы можете говорить все, что угодно. Вы можете им сказать, что вы страшно полюбили вдруг Владимира Владимировича Путина и весь его курс и стали радикальной путинисткой, вот справ... ультрарадикальной. Вам все равно напишут в справке, uh -huh. что проведена беседа, и вы все равно останетесь лицом оппозиционно настроенным и э, страстно желающим свернуть конституционный строй. Потому что если вас поставили на профилактический учет, вы там и будете всегда. Uh -huh. Если где-то в районе, не дай бог там... Три бабушки выйдут с плакатом о том, что мусорный бак надо сместить, с вами беседу проведут, придут. Потому что вы на учете, участковому надо будет бросить все и в течение суток-двух там обойти всех профучетных. Ну и к вам придут. Вот. И вот это все, это симуляция деятельности, на которую по большому счету можно внимание не обращать. Вот этот, вот, который приходил ко мне, который я в дом не впустила и мучаюсь, он говорил еще, что вот и дети, у вас же дети, ну, то есть они уже большие, но вот вам это надо, по, по месту учебы все время будет сообщать, вам по месту работы. Вы же тоже можете сказать, что вы бы тоже со мной аккуратнее беседовали, потому что я же тоже по месту вашей работы могу сообщить о том, что вы меня тут сами вовлекаете. В антиконституционную деятельность под видом профилактической беседы со мной. Но это так, как один Понятно, способ свернуть беседу. Да. Это безобидная да, штука, люди, это да. люди, которые ну, в любом случае будут что-то писать. И это на вас особо не повлияет. Это не дело оперативного учета, это все, что касается, так скажем, полицейской профилактики. Абсолютно бесполезная, бессмысленная, бумажная вещь. Так, с этим разобрались. Спасибо. Дальше переходим к опасным вещам. Да, к следующей. По-настоящему опасным. Да, да. Где ваше место преступления? Компьютер. Давай ложись. Почему? Ну, просто тупо по праву жизни в России. Ты должен быть к этому готов. Сейчас вы уже сказали некоторое количество слов, от которых у меня кружится голова. Вот кто сказал, что будет легко?